В игре... А, в общем, секреты игры простые. Да, вот, вот здесь я застрял в прошлый раз, но... Так, я не нашел решения вот этому всему. Здесь у нас вилка. Ага. Что сказать-то? Здесь мы с вами застряли вилочку мы можем вытянуть но... я не вижу смысла в этом если у нас она может откроется я... вроде тот раз не открылась я просто в прошлый раз я ее не смог воткнуть Давайте попробуем нет что дальше-то? Отключили напряжение. Вот здесь я больше э -э, розетки-то не вижу, чтобы воткнуть. Е -е. И назад ее воткнуть никак ну, давайте нет я просто не понимаю что мне делать просто вот не понимаю сейчас опять обращаться к тем что это самое К чему обращаться к тому что будет дальше да? а елки-палки придется опять читать и не зря я назвал дальше Серьезно. я сам не знаю что дальше нужно а, так так так так наверное так мы это все прошли я найду or... так. Ну, слушайте, здесь ничего об этом не написано. Так, в новом коридоре будет... Так, это мы проходили с вами. Тут, на какой я главе я не пойму? Да, вот это вот вот э, взаимодействие с манекеном. Жди. В коридоре в пламе. Я не пойму. Так, подождите. Надо по посмотреть, есть ли здесь вообще... Здесь должен быть э, вот э, за этой ширмой елки-палки манекен. и okay. Вот я хочу попасть на воду, понимаете? Чтобы меня током долбануло, елки-палки. <связывая> По-моему, у... здесь э, фишка не в этом. Ну здесь же не было никаких ни кнопок, ничего. Мне просто нужно... А за вот этой ширмой, как по как по записям, да? За этот ширмой у нас манекен. дверь закрыта назад мы пути нету то бишь смотрите мы не можем воткнуть э, опять ее не надо было опять вытаскивать я вот тут тот раз об этом уже говорил то что может быть я зря а во во во да вот все я же говорю то, что елки-палки. Э, а у нас все просто. You did it, Мы убили э, манекена и теперь вот э, у нас э, открывается дверь. Как бы забрать ее, я не знаю. Ну ладно. Посмотрим здесь сразу. Здесь закрыто. Додумался. Хорошо посмотрел наверх. поговорим пообщаемся ну здравствуй как твои дела у тебя все нормально хорошо поживаешь как твоя жизнь ну расскажи о чем-нибудь ведь мы не в первый день знакомы вот уже какой день мы проходим в эту игру и не поймем что дальше дальше а дальше дальше ребят предлагаю вам погрузиться в дальше в игру пойдем смотреть дальше Так, вау. А обязательно было пугать меня такая лапком но это же ужас это же хоррор так. Опасность, осторожно, осторожно, опасность Чем дальше, вот, тем интереснее, серьезно, вот, хоть бывают такие моменты, которые почти пришли я надеюсь что мне туда Ау. ну куда-то мы пришли точно пока непонятно куда у меня идет пленка значит мы переходим в следующую главу это слава богу так идет пленка загрузка у нас пошла и смотрим что у нас здесь из забрать то еще какая-то кино Bloody roots. кровавые корни мы кровавые корни Кто-то еще что-нибудь такое здесь есть интересно вроде бы нету двигаемся Здесь под силой. Силой прошел. Лайд. Круто, смотрите, да, все придумано. Можно закрыть эту Так, смотрим сразу комнатки, ищем. Елки-пак, опять. Что-то опять я yeah. вроде бы я здесь и был. Что-то вот э, мне напоминает персонаж жилище возведенное из бал. Э... Иротаж. И. Фи... аботаж Не знаю, короче, но ну, мы какую-то загадку отгадываем. Похоже на персонаж. Ну да, персонаж более подходит. Жилище, возведенное из балок и стенок. Жилище, возведенное из страхов и грез. Ну и посмотрим, что у нас здесь. картинок в общем который мы увидели с вами больше у нас а, ничего такого и нету и вот здесь у нас что опять какие-то записи аудиозаписи давайте прослушаем а мы это уже слышали по моему короче мы кругами ходим и, как я понял Дальше, им ну, тем страшнее. Брать. Да, мы тоже самое слушаем. Так. Давайте послушаем. Да, я это уже слышал и. Ничего, ничего, я это уже читал, поэтому я не буду читать, ребят. Вот. Понятно. Так, что? Куда теперь дальше-то? Здесь Здесь мы уже с вами были. У нас целая коллекция вот таких картинок появилась. С вами Гамлет и все остальное. Ну что, друзья, как вы считаете? Туда? А, мы можем посмотреть нашу новую киноленту, наверное. Сейчас посмотрим. Это все. Да. Ну нажимайся же. Если это опять не повтор той же самой ленты, ну. Не знаю, давайте посмотрим. Посмотрим, что нам... Прошлое ⁇ это пролог. То, что приняла почву, становится the... пищей, топливом для пламени жизненными соками для корней бытия. Корни укрепляются, служат основой. Но могут быть обузой. Могут опутать, сковать. Утянуть вниз. Лишив воздуха, лишив света. Где ты будешь э, чахнуть и вечно страдать, размышляя о упущенном корне. Он должен отрубить их. Лишь по-настоящему освободиться. Ну вот такое послание нам еще подумать. И... Акт третий. Влади Робот, какой-то робот. Мы перешли на третью главу. Кто еще не смотрел с первой главы, можете посмотреть у меня на YouTube канале. Вот, поэтому кто только что подтянулся, приветствую всех, кто смотрит уже сам, спасибо что смотрите именно меня вот что дальше что дальше дальше мы пойдем искать куда идти чего это могу, могу взять и закрыто. Так, а, а, а. Ну что мы попали теперь вот в такое помещение. Что ты делаешь? Here. Вот, слушай. Мгул. Вот этот звук. Море туда It's же не поместится. Это дух моря, It's несущий calm. силу, спокойствие, свободу, so чтобы оно могло жить вечно. Ну, такая посылочка еще нам. Так, а... а нет, сюда нет. Пошли сразу. По Бырик, бы бурик, быриком, бурик, бурик, бурик. И еще куда-то вниз мы идем. Верно. Я же здесь упаду по-любому. же нет, ничего. Опа. Я упал. Ну что, друзья. Как вам нравится игра такого плана? Здесь все двери закрыты. Я проверяю все, ребят, сразу, потому что, ну, чтоб не возвращаться сюда уже потом... Поэтому у нас стрелочка сюда, значит нам да, маловероятно, я не верю этим стрелочкам. Я просто ищу различные а, подсылки. Так, есть вход сюда. Ну давайте двигаться-то по стрелочке сначала, да, а потом вернемся. Продастся. Теперь мы можем двигаться спокойно И ни о чем не думать Как-то все криво у нас здесь Смотрите какие косые потолки косые, Косое все В общем Здесь вот еще что Есть какие-то ключи Заберем эти ключи Вот здесь я вижу сразу Какую-то Записочку Прочитаем Завтра пришло завтра пришлю новую пленку Фильмом про пиратов говорят американским, американцам такое нравится так что стоит взглянуть чем больше показов тем больше забытых методов в зале тем больше резонно продолжать платить он такая посылочка нам предлагает посмотреть и почитать вот. дальше что у нас дальше? дальше ключ и открывание дверей Верно слуга, Крис. Сюда. отвар варит нам пора. Так, посмотрим, что здесь. Тоже почитаем. Можете сами почитать. Ну, я думаю, что это какой-то рецепт или еще что-то такое. Вот. В общем, люблю поесть от паузы, поэтому круглый. Как Пушечное ядро как-то раз, он о, было сам собой, из пушки не выстрелял. Так, может быть забрать ее? Нет, не дают забирать. В общем, и вот здесь опять у нас ширмочка. Вопрос по шермочкам решен, мы теперь можем отправить шермочки. Может когда-нибудь... А, посмотрите, какого, а, в какое мы пространство попадаем с вами. Мне кажется, я в гнома превратился в какого-то. Если честно. Так, чьи-то мозги... Пока источила, пророк поразил. Пошла безумия, нет больше сил. Мозг забираем. и закрыта круто да вот э, вау и кто давай до свидания воин терзак и без жалости изумленное тело сгнило внутри Дальше-то куда? Пропадет или как? Дальше нам никак, ребят, поэтому возвращаемся назад. Здесь мы были, а открыв... оставляем дверь открытую. Здесь у нас еще И пойдем сразу туда вперед. Речь, что а, ну здесь еще один сидит. замышляет человечка с топором Что здесь расска с утра тебя искушили было сияние леска лишили так возьмем сердечко его да дальше-то. Здесь вроде тоже нету ничего. Давайте да. Короче, э, собираем мы кого-то по частям. Вот здесь вроде бы тоже. Закрыто. Да дальше-то. Uh, уважаемые, не подскажете, куда нам дальше пройти? Как нам вообще действовать? Спасибо, уважаемые. Uh, простите, сэр, вы не подскажете, куда нам идти? Нет? Извините, сэр. Человек, который стоит э, раком. Вы можете сказать, куда нам пойти? Нет? Что-то мы здесь варим, ребят? Я сейчас буду варить или как? Да, смотрите. Так, деле Хочу. в котле хочет вот она больше не спит. Ой, я создал только что, а? Энштейн. Так. Понятно, что. Закрыто. А, сэр. Так, подождите, сэр. Мы вот здесь не были, а? просто вот великолепный вид вот посмотрите вот на вот это чудо я даже не знаю это неописуемое состояние человека или эмоции всего вот это как бы сказать даже слов просто нет от этого пейзажа, да как бы что ты видишь перед собой Смотри, Джимми, папа показывает чон черного странника. Где папа, и папа чон показывает. Ага. Так, кино почти закончилось, нам пора. Ну что, пойдемте в спальню тогда. Раз нам дали э, вот такой вот лючек, мы побежим сразу. Опс. Ну, это загрузка, скорее всего, еще какой-то... Я получаю жалобы. На балконе шум. Народ боится, что им надо на голову. Все обрушится к чер чертовой матери надо было бы запретить туда вход вся эта конструкция едва держится такая записочка так ну что здесь ведь нет И Го дальше да да друзья мои мы с вами э, ходим кругом Я понял. Light, так, нас... Кто-то появился. Призрак, У нас же есть ключ. Я ключ нахера брал записочку. Мне очень страшно, потому что я читаю, а там кто-то бегает. За выдающиеся заслуги в документации в документировании храбрых сражения воска и увеличества на западном фронте а также за ранение, полученное на поле боя, военно министр присуждает вам серебряный военный знак, носите его с гордостью за выполненное перед королем и странный долг. Церемония награждения состоится 5 января с уважением, подпись неразборчива от начальника, от начальника имперского генерального штаба. Вот так можно в страхе прочитать все быстро. Так я не пойму, куда мне... Дальше-то. Мы внизу с вами были. Внизу, внизу же мы были с вами. Были. Вниз опять же идти. Закрыто. Чего-то мы кое-что забыли. А ну-ка, иди сюда, смелее. Хватит от меня прятаться. Я знаю, что ты опять шахтал по кинотеатру я не велел тебя ходить туда когда я работаю так, сегодня я даже успеваю почитать елки-палки так еще это у нас Ну что дальше то куда мы идем дальше мы должны пройти в спальню там были вроде бы и закрыто о походу я нашел выходи на бой одноглавные ты начнешь, ты пожалеешь что у тебя нет второго мой герой так что дальше нашли мы какую-то пасхалочку еще одну Мне страшно больше всех. Ну и что? Опять вниз пойдем? Я даже не знаю. Больше выхода-то нет у нас. Нет. Извиняюсь, за мат просто. серьезно Где-то я запутался, где-то что-то. Где-то какой-то ключ. его здесь мы с вами были сейчас найдем ребята сейчас найдем здесь я уже пролазил я обычно не закрываю двери там где был может быть сейчас мы сможем открыть дверь потому что такое бывает странно Странная хрень, а, ну, на самом деле, потому что... Считали, это читали. А, вот. Я Это вроде бы все а -а -а, прочекал. Видите, оказывается, не все. Здесь какая-то фотография. Смотреть можно здесь вот мутки какие-то еще одна какая-то карточка ну что куда дальше Там. Та же самая фотография из проекта. Странный вопрос, куда дальше? Давайте пройдем сюда. Видите, хорошо, что забрал. Так вот. так прочтем он любит мальчиков и девочек тоже весьма дружелюбно порой даже слишком как-то странно и вот эти записки я до сих пор вот очень э, не пойму что же что приносишь мне одни несчастья проклятия проклятие I give everything. Я всем и получаю и что получаю взамен? Хоть немного благодарности, хоть немного тепла, разве я многом прошу Немного удачи, козырь в рукаве. Вот что мне нужно. Все? давайте так оставим очень можем принципе забрать ему а если я уберу, а ничего нет видели на да, прикол. Ну ладно. Что дальше, куда дальше? Я надеюсь, здесь как. Это здесь загадка есть. Какая-то здесь загадка есть, ребят. Не, не пускают uh, в эту Что тебе надо, And I my That's all I need. Ты объясни мне, что тебе дать-то? Мне это надоедает ну, немножко, ребят, давайте что мешает мне расслабиться. Пока вот я не понял вообще нифига и не вообще... Что здесь делать-то? Вот э, обожаю эту игру за то, что вот -то надо... А, вот, смотрите, я... я желела тебе его спрятать спрятать в надежном месте как ты мог отдать It's его это her. все что от него осталось надо его найти надо вернуть найди его back. верни его Ну что можно забирать или как надо найти чего как замудрили так замудрили игру что разберешь настолько все загадочно что вам приходится действительно Наденем и посмотрим. Find it. Bring it back. Что У нас здесь-то изменилось. Find it. Bring it back. Что дальше? А мне нужно тут вернуть. It. Bring it back. Да, вернуть. Так, подождите, тут мы взяли с вами. It. It Что еще здесь есть? Как непонятно, давай. Беру это... Что, пойми? Да, возвраща да возвращать то ёлки-палки вот nice... а, порочное сердце охваченный горьем пронзенная болью я вот у... вот и все что от меня досталось вот и все что на меня хватило Ну что, что дальше-то? Не откройте дверь или нет? Пода, кто-нибудь из вас, скажите мне. Ну, все, я я все уже вернул, уже все, да, давайте опускать что еще надо сделать? Я не понимаю. У карта подождите может там еще какой-нибудь хорошо внимательно смотрите так еще вот какие-то ожерелье давайте а, попробуем забрать вот это и вернем вот сюда ожерелье наверное. вернуть вернуть а, ну, они в нашем сердце не забывают тебя она ну, да, отдала все что burned, того что стоило что то что ты не ошибка так ну что дальше ты в уме пустите или нет или как вообще ну... По частям, по частям. Э -э. Слабый, бестолковый, никому не нужный. Меня будто не существовало. Было бы лучше, если бы не существовало. Вот так мы открываем проход Тихо, смотри молча. Ты, блин, сколько можно? Я еще What один ключ нашел. Это просто вот я не знаю из жанра того, что что ты делаешь, да, как бы. Настолько все загадочно, настолько все скрыто э, и интересно, да, настолько это затрагивает да, вот твою душу э, до конца. И реально это интересно, да, вот интересно и, наверное, таки зрителям, да, и всем э, остальным. Вот, а мы продолжим с вами э, буквально чуть-чуть отойду и продолжим дальше Это шествие-то нужно до конца то идти или как ну вот в принципе мы здесь уже с вами были и э, в принципе все понятно да то что мы возвращаемся опять назад то бишь и все это будет вот так э, сегодня повторяться мы уже третий раз мы ищем подвал давайте все сразу двери почекаем чтобы как тот раз у нас не было ничего Далее ключи от подвала и ищем этот подвал дверей там много или вроде бы да вот скорее всего вот я думаю что эта дверь там когда мир становится слишком так. Мы ищем укрытие а, может быть чем угодно так здесь какой-то кейс что что там внутри дайте посмотреть даже интересно палки как же так ну как же так, разработчики было интересно и чтобы вот ради этого я спустился не увидеть ничего так что там? чего? она может стать убежищем собираем голову чью-то так надеюсь мы варить никого не будем как прошлое в прошлый раз она может быть разом зависит от тебя дальше так здесь все или The dark can be a silent place. я может окружать тьма может окружить тишиной Ух, таких в голову мне нужно собрать так варим мы короче суп опять И весьма красноречивые. Зависит от тебя. Дальше мы собрали две головы. Ей говорят, что... Порой вот... И, и я много чего видел в играх, но вот такого, чтобы... Вот так вот и как бы... Это вот просто вот... Ма. Может просто. Просто ш... шедеврально страшно. Реально вот ты идешь и елки-палки тебя додрожай и э, доводит то, что происходит внутри тебя. Блин, где она? Где ты? Я, Я, же, по... Я же потерялся, елки-палки, сразу мне дальше и чулки ну вот вы представляете какое ощущение я не знаю как у вас ощущение но у меня вот реально до чертиков дрожь кидает я я вообще просто вот... И сколько таких голов? Мне что, полную О, мать твою! Или спутником. Зависит от тебя. Мне настолько интересно, что вот. Опять вот, вот этот... Не знаю, чувство, знаете, такой брезгливости. Чувство эмоционально то, что происходит внутри меня, это. Когда я прохожу сквозь вот это всего, я не знаю, как у вас, может быть, это у меня одно такое чувство, но... А это что? Перез... Подождите. Я могу и сюда кинуть? Пожалуйста, пожалуйста, нет. Залезай, говорю. Так. Жить. Просто вот э, жуть. Вот 4 головы и одна... И что? И одно тело, которое 4 головы... Подожди. Они все одинаковые вроде бы, да? Окей, что дальше? Ух. This land is a wonder to be sure. Какой чудесный этот край. Но, может быть, домой, чем Но возвращаться в такое ужасное, ужасное место. Так, забираем картинку, смотрим, что у нас сегодня. Вроде бы сегодня все вообще классно. Так, друзья. Продолжим. Спасибо, что присоединились к нам. Если кто присоединился только что, то у нас идет. Это четвертый заход. Я не знаю, когда это кончится. Детская. Четвертый заход за, за стрим уже мы с вами четвертый раз здесь пробегаем. What Что это такое? I I need... Я вроде не знал, теперь yeah, не sure. уверен. Джимми, oh, сперва нужно создать мысленный образ. Сначала stay... он останется бесформенным. Ну и опять прыгаем, ищем детскую, потому что я не знаю, где детская, она либо здесь вот показывает. Ну, опять потыкаем все дверцы, как и в прошлый раз. Вот она детская, так что нам не пришлось далеко идти. И смотрим, что у нас здесь есть, и что вообще нам вот. Так, ну, скорее всего, пройти нам получится вот. Есть только. This is you come in. И тут на стену что-то такое. Я не успел, я извиняюсь уже опять э -э немного, может быть, подустал. Так, что дальше? Так, так ну мы же здесь с вами. Давайте посмотрим, что здесь три. Здесь вроде бы и встать нам. Вот здесь можно как-то, наверное, все же подняться. Я давайте попробую поднимусь. Да, можно подняться вот здесь. А дальше? Оху! Просто поражающе! давай подними же чего похоже ситуация в корне изменилась коридор пусть проклят э, твои мятежные марионетки я так легко не сдамся Фоль гибель ждет э, меня сегодня от твоей руки от твоей начали. Чего? Вы даете мне убивать ребенка? Не хочу убивать ребенка, слушай? Игра... играй роль злодея, я жду. Не поддавайся. Верно. Немедленно. Ты знаешь, я не стала что-то. Ребенку, не хотел стрелять можно познавата за характер Хотел вот that... стреляй ладно дома для тебя жалкий манер и играть свою роль выход только один думал может стать мной она всегда останется перепугом. Жестко. И вот здесь мы видим мальчика погиб. Так, и что, что дальше? Что дальше-то? Знаю, где я нахожусь вообще только назад ребят здесь больше делать не меньше. вот эта сцена была подготовлена специально для этого так еще можно а. так вот здесь какая -то тоже картинка непонятно ничего но ну, давайте я вернусь посмотрю что там ли want... ты в порядке Лили вот она резкий вздох Lily, думал что тебе не стало Ты верно меня не было теперь нет ее What? кого я была минуту назад, был. назад больше нет теперь, теперь я могу, могу стать другое что и что что вот я сейчас пережил вот я я просто не знаю да вот это серьезно вот а, до такой степени продумано что просто впечатляюще Так, ну, давайте пос, поглянем сюда есть И продолжим наше путешествие. <laughs> Я уже больше не могу, ребят, все. Вот. А, ребят, давайте немного передохну. Пока на, на все на сегодня все. Я просто немного подустал за этот час и а, как бы Пока на этом все. Я ненадолго прощаюсь с вами, потому что мне нужно кое-какие дела сюда делать. А в часиков в 5 либо в 6 я вернусь к вам и мы с вами продолжим. Окей. Окей, все, договорились, да? Вот поэтому давайте сейчас сделаем такой до 5 часов перерыв. Вот я сделаю свои дела до 5 часов, там до 6, да, там может быть. Вот. А мы с вами продолжим, может быть, в другой игре, потому что, ну, как бы... Так. Вот. А, на сегодня пока что... Не все. Я не прощаюсь с вами. А, буду через вот буквально часик два. Вот так. Само близко. Так что а, продолжим мы с вами попозже чуть-чуть. Мне нужно доделать кое-какие дела по дому. и. Там уже продолжим. Вот. Пока что все. Всем спасибо всем, кто сейчас смотрит, я очень благодарю вас. Кто просмотрел вот эту трансляцию, тоже благодарю вас. Подписывайтесь на канал, мне будет очень приятно. Вот. А на сегодня все, пока.